Тот, кто более стойкий, для богов закона является более, более желанным, а стойкость вырабатывается в закалке, как в меч. Для богов хаоса важна совсем другая качество сознания. Они в этот мир должны проводить неординарную информацию, неординарную информацию которую надо как-то всунуть в систему, так, чтобы система не сразу ее вычислила. А это может сделать только человек с очень гибким сознанием, очень пластичный, очень быстрый, очень не привязанный ни к чему, а это только Дионис. Которого не за что зацепить, которого не пристыдишь даже по-человечески, которого не накажешь, потому что он все равно не поймет, за что его наказали которого не отберешь имущество, потому что у него нет привязки к этому имуществу. Имущество есть, привязки нет. Знаете, вот какая ситуация, если у вас качество Фебы или Диониса проявлено еще не полностью, если вы понимаете, что у вас кусочек от того, кусочек от другого, вы уязвимы, вы очень уязвимы. И первым делом, что вы должны сделать, это в свою систему записать те качества, которые надо приобрести, и качества, от которых надо избавиться чтобы стать стопроцентным фебом или стопроцентным янисом. Потому что то, что сделало вас серединка на половинку, это был вирус, с которым вы не смогли справиться. И этот вирус сделал вас недочеловеком. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. То есть ни рыбы, ни мясо, и враги не годится, как говорили на Руси качество Верность, стойкость, желание власти, причем лютое желание власти, любовь к порядку, неприемлемость инаковости, искренняя вера в то, что все люди должны быть одинаковыми искренняя, глубинная вера, что между людьми различия на самом деле незначительны. Фебы искренне считают, что человека можно сделать, человека можно воспитать, его можно перепрограммировать, его можно научить, его можно изменить искренне считают, что это возможно, и всю свою жизнь посвящают наработке методов, которые это позволяют делать. Денис, как вы сами понимаете, строго наоборот, фебы очень привязаны к месту и к системе, с которой они контактируют. Фебы вообще привязчивы. и в хорошем, и в плохом смысле. Фебы искренне любит власть, искренне, с детского сада, с пеленок. Не самостоятельность, подчеркиваю, а именно власть, как право управлять другими людьми. Он не будет говорить, я сам, я сам, да? он скажет, поди сделай. Воспитательнице, маме, бабушке, своему коллеге по детскому саду, он скажет, поди и принеси вот туда, вот, вот пошел туда и принес мне. Один Дионис побежит сам, потому что ему хочется самому опыт получить, взять руками, пощупать на зубочек, Поэтому Фебы всегда крутили и вертели Дионисами, как хотели. Но за что и получали, потому что первый, кто идет на предательство с точки зрения Фебы, это Дионис. А что такое предатель? Он не соответствует моим ожиданиям. Я на него рассчитываю, а он гад. Не рассчитывается никак. Делает, как хочет. Он, я его послал за мячиком, там, шариком, с кубиком. Он побежал с этими мячиками, шариком и с кубиком, а он по дороге половину потерял, половину разбросал, а что осталось, вообще в другое место принес. Да ну, не сволочь ли он после этого? Я же на него рассчитываю. Складываются А Дионис в голову не придет, что надо выполнять обязательства, если удача сегодня повернула тебя в другом направлении. Вылетит из головы, как здрасте. Поэтому, конечно же, все Дионисы рихтуются, рихтуются системы от Фебов, потому что в системе нужны фебы, на фебов она опирается. И мы с вами на магии об этом говорили. Причина этого лежит на божественном слое. Причина этого в конфликте богов, потому что человек есть предмет приложения сил системы. Человек есть всего лишь отражение этих сил, и то по чистой случайности стал Поэтому он просто вовлечен в процесс, в процесс игры, но это не значит, что он является единственным важным элементом во всей этой, во всей этой игре стремления. ни в коем случае. Ни в коем случае, чем быстрее вы избавитесь от этой иллюзии, что вы в земли, тем легче вам будет с этой системой наладить нормальные взаимоотношения. Можно ли сказать, что в процессе некой деятельности между Дионисами это будет как договор, а если будет Дионис с Фемом контактировать, то это получается, что Фем, как бы проявляя власть, направляет Дионисом? Нет, мне такая формулировка не нравится. Между Дионисами не может быть договора. Да, Дионисами может быть а договоренность? договоренность скорее. Федорит. Договоренность да, в рамках игры. Сейчас мы играем вот в, эту, в эту штуку. Да. На уровне Диониса Феба никакого такой договоренности быть не может. Там может быть только жесткий договор, причем продиктованный Фебом не Диониса.